И здравствуйте, дорогие друзья, я начинаю прохождение Гуртика 2, грязное болото, ну а мы начинаем, и перед началом, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, если вам понравится эта рубрика. Ну а мы начинаем, сложно здесь не изменить, отдых, история, конечно, ну, как бы я на истории, так что, как бы... Для вас этот ролик начинается, тут без озвучки, сразу говорю, субтитры. Вы давно остались здесь. Так, хочу на поиски, поиски. Смотрим, что еще дальше. хорошо. Here. Here. Вот возьми Here. этот второй. Смотреть, что нужно Here. достать деньги, это другое можно ждать. Maybe. Может, я буду ждать. Ну, короче, он ждать будет. Побежит, темно. Так объясняется ситуацию. Короче, надо смотреть все по углам. Много всякого лута много буду so, я, если тут помирать. Er Sicher, так это храмы. в этом году в истории выиграю в лотерею. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, Ну, Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, Взламывать с самого начала не, не можем. Короче, ну, трещи в общем, так сказать. Особо не сильные. Так, палки даже нет, махаться нечем. То бишь, каждый тебе здесь люляки кебаб покажет. Вот. берем Собираем. На всякий случай. Надо осмотрительным быть, потому что золото, монеты, всякие эти... Ценная будет это типа мол э... так, монета зелье так это как раз нам надо вот что ну понятно это что пить я понял я понял ну, а зачем мне нажимать на это все что я упил что ли? Он не будет пить вот травка тяжелая палка ну это мне придется с ним махаться в любом случае. Оп-оп. Подгорьте. Подгорьте. Подгорьте. Подгорьте. Подгорьте. Подгорьте. Уф. Иггг-н-вай я в одном из этих Да, Тобишь, туда уже я не выберусь. подходим Too к рукам Я не умею. Обнаружим сундук. То бишь, так. Я открываю, все равно не умею, так что тут бестолково все это брать. Единственное, что вот это кольцо серебряное, это все забираем. Гломарин, всякие кости. Mm, oh, okay. Еще okay. один сундук в записях будет это все про сундуки, говорится, и вот здесь вот портал, потом я на него просто встану Пойдем к О, не, заб не забыл. Тут еще один сундучок. Сундуки нужно здесь ценное, но он здесь читать не умеет, так что. Не умеет читать. Да, понятно. What this, Eine Гарпия. Oh, Видите, да? uh... Это zu Ну, короче, я понял тебя. По... Не возмущайся, Чел. То есть это уже все. Okay. Может, еще что-то Кроме сумничков. Нет, ничего. Да, тут бегать можно. Ну тут выносливость качать надо по-любому. Ловкость выносливость это одно и то же, кажется. Пробежимся. Вот он стоит, чертенок. я да, да, да, Ну ты бы компания. Так. в хорошо компании, да? вардас? Ich habe nur ja. gesagt, dort stehen ja, ein paar Thronen und eine goldene Statue. Könnte pff, eine Harpie gewesen sein. Die Thronen sind aber alle verschlossen. Wichtig, klingt nach das, einer guten äh, Auslegung uns. Uns, <lacht> uns ist no, gut. Klappe, sei dankbar, dass ich äh. dich überhaupt behalte, statt dich einen Kopf kürzer <lacht> zu machen. Was willst du eigentlich mit dem Spiel? Ich nahm anders. Okay. damit! Дальше, да, серебряное кольцо твое, коранное заводится на так. так, ты же не хочешь лишни меня это, когда я в жизни не буду <связь> так, воля, ненавижу, когда субтитры тихо так тихо быстро тихо идут, и поэтому читать не успеваю, ну, дорогие зрители, всем что, сами будете на паузу ставить и читать, потому что я не тихо успеваю, хоть ты что делай, тут такая вот, даже если быстро буду читать, мне не успею прочищу, что там написано. <кх> Хотя, ну, суть дела, я понимаю, что тут. <систит> а ты не <систит> «А я, так, <систит> Ну ладно, короче, в портал побежали и все. Здесь, здесь без толку уже ничего. Санчес, Санчес, Бан. Короче, ты похмурись. Это сложно. По Wie... ah, was... Что? Почему? Wieso... Кто ты такой и Und где я? Это жаль, это должно быть запусть... Позвольте, а, да. я... я не принесу тебе вреда. <связь> depends, я, же, я, тебе вреда. <связь> Боже, я должен несколько... ты должен... Так, должен и по... Короче, видите, очень быстро, не успеваю даже. Du? Ich Кто ты Giro. такой? Я Двиро. Как ты, наверное, уже раз, понял, что я, я работаю на Ямак. Маленький монарх. Что это Что это это меня меня. Что Что я теперь крылся сюда. Was? Что? Ты что? что? что? Ну что ж, не совсем, ich я постараюсь тебе объяснить. И, я испортил эту хараму, нужно несколько так, и, механизм механизм и тогда я обнаружил этот древний механизм, видусь в платформе и забываешь черного на котором так. Брилли. <связывание> это не должно быть прав... прав... да. ва... так. Да, это не должно Да, прав, Да, ты ты под... это привел меня сюда. Честно говоря, но это... настоящее приключение, особенно встану в номерца. Оказывается, что я много... Если кто-то получить знание, чтобы нужно расстроиться. Кроме этого проекта, тебе нужно научить свою школу магии. Да, это я научил свою магии. Как работа этого телепорт? Я А где мы? Мы находимся внутри древнего храма. So это я уже знаю, я meine, имел в виду, где во мы вообще, на самом деле, laden. я не должен тебе wir это говорить, мы на so болотах, так И что это значит? Больше я действия не могу сказать? Ты привел меня сюда. Я ich заслужил тебе тогда, bin. что... Вс. Einmal, скажу, fragst, мне zurückkam. почему ты... ich, ich я не хочу zurück. возвращаться. Почему ты не мне не нравится. Ну, хорошо haben, у тебя есть. Ну, это, если бы ты это я знаю, я это ты мог бы остаться, ну, что это за место? Лагерь, где изгнанное уже убийство так. Мы здесь скоро бандитов, потому что, много людей. Звучит не очень Это действительно не так, но это довольно хорошо общество. Ты не похож на бандита. Смотрим, не Erscheinen kann Ach, manchmal trüben. Was hast angestellt? Так, ich есть... ich nicht mit ich Sagen wir ты, знаешь, Nun ja, nicht persönlich. Что, aber ich habe einen seiner лично, Berater auf einmal. Und das reicht, um zu erkennen, woher ich der König diese Schnappidee mit dem Krieg gegen die Orks hat. Wenn das das du mal so alt bist wie ich, weißt du, wie machthungrige Aber genug davon. Was ist deine Geschichte? Ich unter Sanchez. Санчес, торговец за атефактами. объясняет, почему ты, почему почему ты, не почему ты больше не хочешь возвращаться. Каким бы От отвратителем ты взялся? Мне was was was was постоянно проходили бороться по проклятому древнему храму, я больше не могу. Извини меня правильно. Ты можешь показать мне дорогу дорогу в лагерь? Wenn du willst, ich dich sogar hin. Если хочется да, ве... habe. Habe ein тебя много... так, это будет или нет, если я куплюсь. в лагере? что именно... oh. Gut, Хорошо. немецком, как так скажу, это не немецкий, английский как минимум, потому что я Отлично. Кстати, вот эти вот надо грибочки пособирать, я так думаю. Здесь mm. все приходится. Так, запинание. Всякие эликсирочки. Лучше вот, здесь запастись, сохранится, конечно. Но я тут проходил, я видите, так просто ради интереса. Я особо сюжетный не знаю, мне все так просто. Ich Просто... Да. Может яркости поддобавить, не знаю. Да А, я ничего не вижу. видишь? Просто разносит, идешь ты и бы такой маги дал богу Но Ну кто даст магию? Ну грязное болото это очень слож. Грохнулся я, да? Кллично. Ай, снова один из этих ядов. Шунди. Это уже третий раз. Я жду. жду. Я жду. Я Die beben haben erst vor kurzer zeit begonnen mittlerweile mm. habe ich mich daran gewöhnt aber besser wir beenden unsere unterhaltung hier die beben scheuchen die monster auf ich werde uns direkt vor das lager teleport oh, so, gleich das gemacht ich weil bewegung ein wichtiger bestandteil möchte, meines tages na schön no, Hier sind wir. Вот jetzt пришли. machen wir uns erstmal Gedanken, wie du подумай, in das Lager mal überlegen. Wie jetzt? Зачем ich kann nicht einfach so так... well, yeah, ну, zu like. uns lagern. Nun ja, das ist ein wenig kompliziert. In letzter Zeit kommen immer mehr Leute, die sich uns anschließen. Das Lager Deshalb hat nicht mehr jeden aufnehmen, der an unser Tor klopft. Aber ich habe schon eine Idee. Hier, nimm diesen... Вот возьмите карточку, что мне Soit надо делать. Покажи карточку, а мне нужна какая-то. Ты есть, но это. Что это за новость? Скажи ему, что мои исследования в Сумф-Темпле скоро будут завершены, и я возвращаюсь в не раньше, я Делаю такие игры, это пиздец. Но, и все, новое начало. Глава первая. Тут, короче, тоже 6 глав, короче, прохождение на... Короче, 30 часов, кажется, я не помню точно. Сейчас вот это становится, надо «А поговорить. «А, я? Да? Конечно же. Ты новый. Хм, главный день. Я не знаю, Каждый такой приятный аппетит? Сейчас, давай. Ну, короче, со мной особо не будет балаболить. И со всеми надо поболтать будет. Hey, Что? Они, короче, особо болтать не будут. Привет, Кутэм. Поэтому... к вашему лагерю. Ach, so Ах, this. я Али. Yeah. Ich, so Значит, она охра... Так, ну это вот, короче, со всеми надо поболтать. Вот я сейчас еду даст. Что делаешь? Я готовлю. Где ты? Франц. Ты уже мой. мой. Ты уже мой. Ты уже Здесь со всеми надо, как бы, некоторые драчи не будут подраться, любят. Короче, ну тут вообще мир готики, это как обычно, но сами знаете. Я, кстати, еще маньячка буду выпускать, так что не переживайте, дорогие зрители. Я не закидывал свой канал, потому что, ну, знаете, я сейчас в данной ситуации уехал, поэтому снимаю очень-очень редко, интернета особо нет я ну, как бы попробуйте снимать без интернета это вообще жить. вот так дорогие зрители если вы хотите чтобы я больше снимал ну да еще с микрофоном беда было настроить не мог как переехал так и все с настройки Теперь совсем надо подружить типа мол он отмычки научиться и все такое Колбасичка не все такое. Вау! На, серп и стрелы. Ну как бы здесь такого сложного ничего нет, в принципе. Старанячок. Чок-чок-чок. Короче. лучше прокачанным идти, вс уже как бы. Вон топорчик. Это вс нам надо. Мне сил не хватает. Ну тут вообще силы нужны вообще слово совсем? Эй! Hey. С этим. Mm? Не особо разговор, понятно. Мне really? тут все надо будет зачистить. Привет, что? Что ты с Майком? Что бишь в порядке с ним потом играть на того в верхней квартале надо будет Что? <социал> то бишь даже ты <социал> сейчас подойду я вам объясню он сейчас меня никуда не пропустит хотя нет пропустим запросто <социал> он тут все пропускает то бишь франц hey, франц ничего не даст доллок hey, доллок <социал> Вы охотники, на... so верно? Супернет Так, ну, это всё Is... Ай, Яго, он неразговорчивый Короче, с ними двумя потом надо будет потриндить Вот hey, этот бандит ты. не особо разговаривает просто... не... Ну, он там, видишь Он а, разговорчик. Вот я сейчас со мной затриндит Что? Тобис, <связь> что-то <связь> надо будет Мраковиса завалить там. И к нему прийти. Тобис, вот такие вот здесь квесты, да? Скажите, легкие, ага. Кто ты? Нис. Не особо-то они разговорчивы. Хлеб, окорок, это все собираем, потому что... Нужно будет. Так, а у меня опыт есть. Так да, это опыт. Кто <связывая> больше здесь вообще жизнь будет? Это оружие продавать. Так что... Эй, ду! Подожди, маль! Короче, это was надо в... быть разборки сейчас... Will... Ну, лучше поговорить. I... Это обо всем поговорим. То бишь, он мне объясняет, что здесь происходит. Короче, здесь вор, надо будет его найти. Я хочу присоединиться к вам, короче, ему надо. Ладно, я согласен. Взлом замков он мне показал. То бишь, надо будет прокачаться, но у меня... Торговля. То бишь, смотрите. Ловкость прокачивать и уже оружие у тебя в кармане, то есть так. так. Ну, у меня ни золота ничего не особенного такого нет. Видите разница в чем? Синя? Так золота у меня особо нет, так что тут лучше дело к каспарации. Короче, он меня обучил сразу же, чтобы весь дом замков уже изучить. Сохранится, потому что вот это мной подерется в любом случае. Hey, to... Короче, он со мной ready, Чтобы сюда не попускать смотри как можно сделать чтобы с ним не махаться вот мне не пришлось ржавых Истина, хренов но сил где-то набить надо отмычки сорняк короче это все пригодится потому что на продажу так дорогой зритель поэтому в эту кто может даже и грязное болото играл я не знаю но маничок csg будет будет вот истлет no, yes, потом поговорить там, там кого so на дурачка там, короче который он пошли короче сундук ворвать вот он сохраняется ну, если ты этого не знаешь что Потихо тихой грусти. О, Mensch, das kann nicht не. Ja, вот ну, можно с ним не разговаривать, со мной ничего не даст. Не тренировать ничего. Hey, ich hab hier oben ein Klacken gehört. Warst du etwa an meiner Truhe? Ja, du hast... Wieso gibst du es dann so? Da stimmt doch was nicht. Hast du denn jetzt das Am... Welches Amule? Oh, vergiss es. Lass einfach... Ну вот, амулет он не забрал. Надо правильно просто было ответить. Yeah, right. Какой амулет? Типа, мол, ка-мам, не понял. Чё кого? Вся кодячки. Здесь у вас есть амулет. Очень хорошо. Другие вероятно, с этим амулетом обрабатывались. Но это было бы не большой убыток. Как сейчас? Я думал, тебе это амулет так важен. Nee, eigentlich nicht. Willst du mich eigentlich verarschen? Wofür bin ich dann das ganze. <repros> äh. Und warum jetzt schlauer? Okay, die Bravoren an der wie gesagt, war das meine letzte. Falls du. Сделать меня более ловким, но я не могу. Почему потому что у меня сломалось? То бы всё-то надо со всеми поговорить. У каждого там. То бы всё тебе вот эту то силу, то еще что-то нужно будет. Короче, необходимость. Нет, не разговариваю. Они не особо разговаривают. Просто надо не не надо обо всем говорить, всем спрашивать. Сбегай туда, не знаю куда. победить того, не знаю чего. Это вот так вот мир готики есть. В основном. А вот так. Видите. Ну, кто-то знает, кто-то не знает, как все забрать. Сковород, в принципе, Первый раз я здесь коробку заукраю вообще много. Тут даже никто ничего не возникнет. Mm. Ладно, потом как-нибудь кроме ну, сейчас. Мало, мало, топ, все под приход. Домики. Как я? Как я? Как я? Aber ich ist das Wasser fehlt die Nacht. Kannst du noch nicht Что То бишь надо их деньги накапливать, здесь вообще же. Со всеми поговорим всех и всех узнаем. Эй! Издирь из них мать, а? На мототулки. Du bist ohne Zweifel der schlechteste Pirat, von dem ich je gehört habe. Aber du hast von mir gehört. Hey Skinny. Da gibt's auf. Hey Hey Quentin. А у вас Да, не то мало. Короче, надо уровень набивать. Эй, бандит! Эй, бандит! Сколько там на рукость? 10. Мало. Эти нити, надоело, на мышке неудобно. Так-то лучше. Так. Тихо, тихо, тихо, тихо, я с тобой махаться -то не собирался. А то он и пошарится в карманах. Это было специально сделано, чтобы... ВАС то Я крутой, я должен тренировать. Я что Hm. Oh, no. Yo. Nein. Du wachst leider <lacht> И мне Люли пытается дать смотреть? Kannst du mal mit diesen kinder aufhören? Ich krieg dich Och, noch! Ich halte meine hm. Na? Heute schon die Axt geschwungen? Axt? So sieht's aus. Und ich habe was für dich. Угу. Видите, золотом не заходит. Все эти шерепки вот какой то эти вот нападают. Через... А, hey, ah, надо было. И hey. он mm. Нох неchь мать, gold? на меня нападал тогда? Что интересно? Видишь, он дал а, что ти надо? Туда? М? А, что ты намного видишь? Но ведь кто-то здесь уже что-то делает. Да, да, да. Да, да, да. Да, кстати, надо быть на того, чтобы забыл отправить письмо. Нет. Нет. НА? Было ли тебе что Да, Мой амулет из моей Знаешь ты что-нибудь об этом? Эй, hey, Йен, не Типа Рома надо? Я продаю, да? Так, вот с этим надо по поговорить. Привет. надо... с нами торгуется, так что Man, ну, ah, вот кому-то надо было это. Нифки. Эй, ду! А, На... Эске... я знаю, где Das geht mir einen Schritt zu weit. Eigentlich sollte ich mir davor die Hände waschen. Hey du! Wenn ich für jeden abgebrochenen Dietrich einen Goldbrocken bekäme. Patty tut das gleiche mit seinem Mundgeruch. Na, alter Halunke. <lacht> Ух ты, я не могу водить. Ух ты, я уже не так это надо силу короче накачать а где я силу накачу? кто его знает Von hier wird das mm -hmm. Вот опять опыта. Ну, на этом мы заканчиваем. Я так понимаю, потому что ну столько смертей сделать, конечно. Встретимся в следующей серии. Всем пока!